Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Сергей Харченко. Я проходил один из первых, был на одном из первых потоков Дарью. Со мной Евгений Пуртов учился из Тюмени. Вы можете посмотреть его видеоинтервью. Это парень, который за курс месячный сразу сделал хороший сайт запустил на него рекламную кампанию и сделал сделку прям непосредственно на курсе за, ну буквально за вот этот месяц что хочу сказать, я живой вы можете ко мне зайти на страницу ВКонтакте, посмотреть чем я занимаюсь сразу скажу, вот на курсе было очень тяжело. Буквально ну, до 12, до часу ночи я сидел, занимался. Постоянно ну, не успевал ничего. То есть очень тяжело было работать. Очень много информации. Она объемная. Но несмотря на это, сильно помогает Антон. Ребят, хотел вам рассказать свою историю. Чтобы вы понимали... Про что я говорю и можно ли моему мнению доверять относительно курсы и вообще относительно, относительно Дарья Антона. У меня было небольшое агентство, ну, наверное, максимум это было человек пять. С 1999 года по 2003 год. Ну, как говорит Дарья и Антон, работали методом динозавра. То есть от объектов, тогда можно было спокойно взять там 15-20 объектов, соответственно, отобрать у людей документы. И у кого документы, тот и продал объект, проблем с этим не было, был дефицит на рынке квартир. Ну, соответственно, позволяло там в месяц до трех сделок делать, и нормально, в принципе, жить, как бы, всех хватало, ну, такая приличная комиссия была с каждой сделки, то есть, ну, позволяла, как бы, достойно жить. А потом я ушел в 2003 году в другие бизнесы, мне стала интересна стройка, я начал активно этим заниматься, дальше я там работал у крупных застройщиков, юристом, ну, мне все нравилось, как бы, все, все хорошо, Дальше я стал, ну, увлекся банкротством, в принципе, оно меня сейчас ну, интересует, да, банкротство застройщика прежде всего. То есть, сильно далеко от темы не уходил. А, но ну, в какой-то момент я понял, что, ну, как-то вот мне денег не хватает в этом бизнесе, то есть, и, и решил просто вернуться в недвижку. А, но мир круто поменялся. То есть я понял, что работать так, как я работал раньше, в принципе, невозможно. То есть, ну, это не приносит денег. <сёк> Соответственно, возникла потребность учиться. Живу я в городе Омске. Соответственно, обанкротил я людей в городе Омске, застройщиков. Многие прошли через мои руки. И мне в какой-то момент показалось, что ну, на рынке новостроек в Омске все печально. Я решил переехать в Тюмень. Соответственно, когда я попал на курс к Дарьи, у меня были мысли о переезде в Тюмень. И я именно с этого начал, начал изучать живые комплексы по технологии Дарьи. Ну, в принципе, как бы быстро, я считаю. То есть я не понимал вообще, что там на этом рынке, кто там занимается, какие игроки, что у них есть. То есть по методике Дарьи я в принципе за месяц разобрался там, с 15-20 жилыми комплексами э, с ведущими застройщиками. Вот э, вы можете посмотреть э, это, это стена, вот, на которой по технологии Дарьи висят э, те объекты с, с той структурой, которую Дарья посоветовала. Э, соответственно, я как бы не знаю рынок. В принципе, за курс разобрался. Что достаточно сложно. Не поехал я в Тюмень, потому что обратил внимание на Омский рынок. Оказалось, не так все печально. У нас порядка 40 застройщиков, пришли новые игроки, приличные очень живые комплексы строятся. Самое главное, в Омске нет такой конкуренции, как в Тюмени. То есть, так как рассказала Дарья, работа с контекстной рекламой, работа с сайтом у нас так никто не работает мне вот очень приятно что ну вот я владею этой методикой и ну скажем так на порядок выше всех потому что у нас традиционно агентства работают ну, собирают базу пытаются что-то по ней продать основные источники это агрегаторы сайты циан млсн дом клик и так далее то есть вот играют на этих площадках как бы больше ничего не знают не вдаются и основная методика которые вас будут учить во всех агентствах это холодные звонки то есть сбор базы а почему так да все очень просто это дешевый метод получения через риэлторов объектов ну то есть самый дешевый ничего на сегодняшний день не придумали то есть вас будут заставлять работать, потому что эта компания приносит наиболее дешевые объекты, которые можно продать. То есть, таким образом собирается база. Основные два дешевых метода, ну, эффективные, да, в принципе, это расклейка и это холодные звонки. Ничему другому вас учить не будут. То есть, надо понимать, что вы являетесь риэлтором, даже если вы работаете в какой-то структуре в компании. Вы являетесь предпринимателем, и вы должны научиться зарабатывать деньги сами, то есть без поддержки агентства недвижимости, в котором вы работаете. Это важно очень понять, потому что большинство компаний лиды не дает. Самых крупных, ну вот я работаю в, крупном, в крупной компании МИАРТ, не дают лиды. Буквально да. на прошлой неделе изучал, был с экскурсией в этажах, тоже не дают лиды. Соответственно, учат холодным звонкам, учат квалифицированно, но это такая не очень благодарная работа, слышать от потенциальных продавцов, постоянно ответы, что им помощь не нужна. Да, шагнули далеко технологии, все можно уладить, как Дарья говорит, но это занимает колоссальное время, колоссальные силы, то есть проще идти, наверное, в направлении, которое предлагает Дарья, где вы получаете лояльных клиентов. Буквально посмотрел онлайн-вебинар, который ведет Дарья с Антоном, 6 шестичасовой, ну, честно говоря, по времени, как бы, выдержал только до часу ночи, потому что у нас разница плюс 3 часа с Москвой, ну, было тяжеловато, но, вот, прям, буквально мне очень понравилось, я освежил свои знания, вообще, вспомнил о чем, про что, в видел очень много сомневающихся людей, которые думают идти, не идти на курс, то есть, получат какой-то эффект от потраченных денег не получат. Ну, скажу так, не сомневайтесь. Значит, я точно так же, как и вы, пришел на курс, денег не было. Занял у жены денег. Ну, остальные, значит, планировал товарищ мне поделиться со мной, да, потому что планировали в Тюмени агентство недвижимости открывать. Но товарищ потом слился, я остался один, ну, соответственно, была предоставлена отсрочка по оплате курса, ну, я ей, естественно, воспользовался, ну, в чем не жалею, абсолютно, значит, курс дал тот эффект, который... Которую я даже не ожидал, так скажу. Поэтому, ну, рекомендую просто начать. Значит, еще хочу сказать, что курс очень практичный. Там нет воды, там четко инструменты, которыми вы сможете реально, там, ну, может быть, не за месяц. У всех скорость разная. За два, за три, но вы придете к пониманию своего рынка, придете к сделкам. То есть курс очень такой практичный, то есть я даже не, под, не подразумевал, что можно с таким качеством сделать сайт, собрать базу, вообще изучить рынок, да, то есть понять, что продается, кто продает, что можно заработать, как, какова популярность этих объектов, как вообще запустить рекламную кампанию. То есть вот эти все вещи вы изучите достаточно быстро и э, даже если вы сами потом не будете делать, хотя я это э, настоятельно рекомендую, не бросать э, вот, то, что вы сделаете на курсе. Это одна из ошибок э, даже нашего потока, да, ребята, которые сделали результат быстро. Они потом забросили все эти дела, потому что, ну, вот так природа человека устроена идти по пути наименьшего сопротивления. То есть, сидят, получают какие-то лиды от своей компании, ну, кто, кто работает в ведущих таких компаниях современных, не тратят деньги на рекламные кампании. Ну, так скажу, затрат на это вещь, то есть порядка 10-15 тысяч каждый месяц нужно выкладывать на рекламную кампанию. Но ну, это в принципе быстро решается, надо понять, что необходимо с каждой сделки бюджет откладывать как минимум 10% на то, чтобы ну, вообще дальше существовать. То есть если этому правилу придерживаться, то в принципе у вас все ровно будет. Если не придерживаться, ну, значит будут провалы, то есть будете собирать чужие лиды, они не такие интересные, интересные лиды вам вряд ли дадут, там есть другие зубры, которые сидят. Поэтому единственная у вас возможность это все-таки вот самому генерить лиды, продолжать совершенствовать то, что вам расскажет Дарья и Антон. Антон здорово помогает, мне вот как бы было тяжеловато с компьютерной техникой, да, с программами, то есть очень быстро Антон дал те инструменты, которые позволяют ну, быстро и учиться, и сохранять информацию. Курс четко бьет в одну точку, практически воды нет никакой, то есть вы быстро за месяц поймете как зарабатывать деньги соответственно ну, заработаете их если не в первый месяц во второй в третий то есть самое главное ребят не бросайте то есть после прохождения курса нужно все доделать то что рекомендуется и оно заработает результат не заставит себя ждать всем продуктивной работы После прохождения курса, я думаю, что мы с вами увидимся, пообщаемся. Ну, вы, вы как выпускники войдете в ту группу, которая есть. Да, вот хотел показать сертификат свое прохождения. Сейчас, секунду, вот он висит. Вот он. Ну, со соответственно, может Антон подклеить в более такой доступной форме. Тут сроки снимаю, не очень все это получается. Ну, на этом все. Всем удачи!